Are you uh. в данном видео я покажу как получить root на android lollipop stock v20 b для этого нам потребуется программа KingRoot и архив для замены приложения king user на суперсу у меня, кажется, все файлы уже скачаны, так как я не имею быстрого интернета. Так что я буду искать их на своем телефоне. Да. Я вот, есть. Ар нужный архив тоже есть. Так, интернет все-таки понадобится... Так, мы устанавливаем KingRoot и нажимаем всего лишь одну, так скажем, кнопку. Пока что готово. Следующим шагом сделаем, скачиваем вот, архив. Ой, извиняюсь. Так, архив MRV и скидываем его на внутреннюю память. То есть должно получиться так вот строящийся эмуллятор ноль MRV. Все. Готово. Мы видим папку MRV. Все. Далее. Вот включаем интернет и открываем King Root. Он пишет то, что у меня нет ROOT-прав, но так-то оно есть. И смотрим, ого, уже 1200 человек получили ROOT этой программы. Вы какие молодцы. Нажимаем «Получить ROOT». В это время он закачивает King User, то есть аналог SuperSU, но от китайского производителя, и, и получает root на нашем телефоне. Это займет небольшое время, если у вас хороший интернет. Ну не то, что у меня. Вот, кажется, скачка завершена. И сейчас будет настройка. Оп, вот так. Все равно установить. Вот, совсем немножко осталось. Вот в данный момент он уже устанавливает root. Root <музык> получен. Можем выходить. Вот он. Наш King User. Terminal. терминал, а вот он. Скачиваем терминал. Ну ты что? Ожидаемся. пишем первым делом су чтобы получить чтоб терминал получил права суперпользователя видим root g2mds и печатаем h, что дает запуск slash sdкарт mrv точка h и просто наблюдаем вот. Все в, дан, в данный момент запустится программу суперсу мы нажимаем продолжить нормально. И суперсу обновляет бинарный файл. Все. Теперь осталось только перезагрузить смартфон. И вы получите... Ох, не спасибо, не надо. И вы получите телефон с рут правами, который будет использовать Суперсу, а не King User. Все. В общем-то, я думаю, на этом все. Если будут еще вопросы, пишите их в нашу группу. Мы обязательно вам ответим. Всем спасибо за просмотр.